Вроде думали, что это уже все их в кольцо прижали, а тут на нас напали, mm -hmm. блядь. Плачу, в доме найдем. Мы сейчас в дом зашли один, вроде такой беденький дома там ебать, коробки от айфона, пиздец, там мэр, ебать, mm -hmm. люди живут. Рочи тут по кайфу айпад себе нашел. Ну, я так mm -hmm. посчит... mm -hmm. мы так посчитали, примерно, если мы до мая тут, ну, нам сказали до мая. Посчитали, так вообще по деньгам нормально получается. А ты что думаешь, типа вас в Мае поменяют? На других mm. бойцов? Да нет. Мы в Мае рассчитываем, что уже Киев заберем. Мы в Брянске и заехали через Киев. Ой, через этот, mm -hmm. через Беларусью, через Припять mm -hmm. мы поехали. Мы в Припяти два дня, блядь, были. Mm -hmm. И через Припять мы заехали в, в, в Киев. Ну, рядом с Киевом. Mm -hmm. И со всех сторон, видишь, обложили, уже харьков захватили, Одессу uh -huh. забрали. И со всех сторон подошли, короче, к